Готовы. <смех> я. Я, блядь. Ну, Что за 50 FPS? на ну, вот, блядь, камера в 50. Точнее, она в 25. Я, короче, забыл перенастроить. Я там вообще еще никто не настроил. Я даже как-то это стесняюсь немножко, в общем. Если готовы, то я запускаю, но вообще не факт, как бы, потому что Держка, сотка, Атомик Харт. А вот, я еще не включил вебку. <laughs> Блять, вебка за 300 тысяч. <laughs> готовы? Включаю. Блядь, пиздец. Я слишком качественный. Она стоит. Ой, блять, вот этот. Вот этот вообще пиздец, пацаны. Вот с этим вот будут очень большие проблемы. Я ебал, короче, вот эту вот хуйнюшку. Это вообще пиздец. Где зубы проебал? Ха... чуть это такое у меня тут? Непонятно. Короче. А что не фокусируется? Вот они, мои губы, порванные все. Вот так вот. Она у меня, знаете, как стоит сейчас? Вообще пиздец, на коробке, блядь, она у меня стоит на коробке из-под Соньки, она у меня стоит ни на каком, ни на штативе, ебать ты четкий да! да, это я, подождите, у меня походу она пахнуть начала, секундочку, или мне кажется, или я шиз, не, я шиз, по-моему, извините, хули вырубил, да мне показалось, что она пахнет, короче, я не знаю, мне вообще пиздец, я это, ну, типа в таком ракурсе, как бы, зубки, в таком ракурсе, если вот так вот сделать, то вообще пиздец будет. Она слишком качественная, пацаны, мужики. Я немножечко стесняюсь. Да какой немножечко? Я охуеть как стесняюсь. Это пиздец. Она у меня сейчас стоит на коробке, если что. И как по-другому поставить я не знаю. Но я начал теперь еще больше комплексовать из-за зубов, блять. Это выглядит странно. Это очень странно выглядит. У меня не так выглядело, когда у меня вебка сверху была. Непривычно очень. Все видно. Табличку Клавы тебя. Да, еще и сердечко видно. И меня видно. А еще вот если вот так вот делать. Блядь. Это пиздец. Это пиздец, мужики. Это просто. Это что? Это как? А че? А, а че не фокусируется? Но у меня там автофокус как-то ебано настроен. Если че. А где вы еще увидите такое на стримах у людей? Это ж, это ж пиздец. Чем вам еще показать? Не знаю. Как вам качество? Как вам? Охуенно, пиздато? Это вообще, вообще. Теперь каждую пиздюлинку видно на моем стриме. Это просто... Trash. Ну, я не знаю, но мне нужно ждать, пока приедет э, пантограф нормальный, потому что сейчас я, блядь, ну что это такое сижу, у меня, у меня все губы видно как расхуярены, у меня видно теперь зубы, блядь, снизу вот так вот она меня сейчас снимает. Ну, то есть она у меня сейчас находится где-то вот на, на вот таком вот уровне, вот, чтоб вы понимали. Понимаешь, как бы она не сверху, она не, не так должно выглядеть. Это пиздец, все, сори, мужики, я, я слишком некрасивый, я не знаю, как это настраивать. Я, я когда, наверное, стрим буду присматривать, я буду охеревать от того, фиспект качественный. Это еще не качественно, оно у меня стоит в ебаном месте, с ебаным ракурсом и не настроенное вообще. То есть мне сейчас нужно вот так вот сидеть, чтобы вы меня видели. То есть, я в прямом смысле сейчас как каплю вот так вот э, рассасывает, чтобы меня было видно. Трогать ее. Она на коробке стоит, мужики. Я, я не знаю, э, э, она очень опасно стоит. Прям очень опасно. У меня, если какая-нибудь булочка, какой-нибудь кот пробежит, все, пиздец будет. Э Это гг. Вот, зацените. Бля, что такое? Видите, как, как она стоит? Вот она. Это если еще камера сейчас прям стоит на коробке у меня. Поэтому я вообще думал, может быть, сегодня запустить мне с этого, с вебки обычной. Но потом, когда пантограф придет, я там все поднастрою, и цвета, и цвета, и вот это все будет лучше гораздо. Сейчас вам банально непривычен мой ракурс.